знаем Казань прекрасное место. Оно приняло большое количество известнейших соревнований Универсиада, и Чемпионат мира. И, естественно, как бы площадки там самого высокого уровня. Поэтому то, что Казань подойдет по всем параметрам, никто не сомневается. Презентация игр будущего состоялась в сентябре 2021 года. Проведение международного турнира по 16 гибридным дисциплинам планируется в феврале 2024-го. Каждая из дисциплин объединяет в себе классический спорт и киберспорт. Очень важно понимать, что в современном цифровом мире а, важно соблюдать гармонию. Гармонию между физическим и а, интеллектуальным. И вот как раз «Игробудыфил» предлагает тот формат, а, который позволит сочетать в себе разные навыки и компетенции. Наша федерация, естественно, это всячески поддерживает. Более того, я хочу сказать, что мы уже давно работаем в этом направлении. Например, мы были первой федерацией, которая вписала в правила своего вида спорта, что необходимо выполнять нормы и требования ГТО. И на всех крупных соревнованиях, которые у нас проходят, всегда присутствует площадка ГТО, где можно подойти, попробовать свои силы, сдать на значок. И вы знаете, огромное количество людей пользуются спросом. Это несколько тысяч человек в рамках каждого